Итак, всем привет, с вами Банануан, и я запускаю а, серию а, тутеров. В этом выпуске я вам покажу, как сделать свои особенные луки. Для этого нам понадобится, соответственно, командный блок, а также создать а, счетчик использования лука. А, вот такую команду, допустим. Здесь вы можете называть, а, соответственно, счетчик как захотите. Я называл его bowuse. Также я поставил два командных блока, которые нам выдают два э, лука. Э, лук молнии и лук телепортации. Пока что они не работают. То есть вот они ничего не делают. Э, чтобы они работали, нам, соответственно, нужны командные блоки. Ставим командный блок. Сейчас мы сделаем лук молнии. Э, переводим его в цикличный режим. Э, ставим всегда активен и пишем относительно всех игроков. Uh, у которых uh, в счетчике bow use будет один и более uh, nbt равно uh, selected item uh, tag tp а uh, мы же делаем лук молнии lightning 1b. Сейчас я вам поясню, что данный селектор означает. А, то есть у всех игроков, у которых счетчики bow use, а, и у которых а, в руках а, будет лук с тегом lightning 1b будет производиться какое-то действие. А, пишем run tag собака е e, type равно arrow а, limit равно 1 а, sort равно nearest что означает э, этот селектор? Он означает то, что будет добавляться тег стреле э, в количестве одной штуки, да, э, и которая будет, э, самая ближайшая от вас, будет добавляться тег э, пускай lightning. Отлично. Э, ставим еще один командный блок и пишем сюда scoreboard. А хотя нет, мы это потом напишем. Сейчас мы должны э, написать, э, что если у нас стрела приземли приземлится как, как бы в землю, то относительно этой стрелы будет появляться молния. То есть относительно всех сущностей, э, точ а точнее стрел, да, относительно всех стрел э, с тегом Lightning, э, у которых в NBT дате будет in ground uh, 1b, да? Относительно них uh, будет появляться молния uh, lightning bolt. Отлично. Также ставим в всегда актив. Uh, и теперь нам надо получается уничтожать эту стрелу. Мы пропишем команду kill собака е e, uh, type равно arrow tag Равно lightning NBT равно in ground. 1B. Отлично. И уже, по сути, мы можем проверять. И вы можете заметить то, что все работает. Появляется молния. Все отлично работает. А теперь... Я скопирую все эти командные блоки. Поставлю их сюда. И здесь пропишу. Точ, а точнее заменю. Соответственно, Selected Item на TP 1B. И так будет у нас стреле, соответственно, выдаваться TP. Далее. Относительно всех стрел. То есть будет телепортироваться игрок. Так, ТП uh, собака А NBT равно Selected Item Тег ТП 1 Б uh, Что я сейчас сделал? Uh, я прописал, что будут Телепортироваться все игроки К данной стреле, у которых в руках будет данный лук Вы, вы сможете прокачать uh, Соответственно данный механизм своими способами, я просто вам показываю, соответственно, свой способ. Вот. Также надо заменить тут тег на ТП у стрелы. И здесь получается будет уничтожаться стрела. И теперь нам надо поставить командный блок, который будет сбрасывать получается очки скорборда. Скорборд players reset собака А, у которых в счетчике Боу use Будет один и более Боу Юз Все И можем проверять лук телепортации <свист> а, Произошла какая-то дилемма Сейчас я все проверю Боу а, угу. ТП Похоже я забыл что-то изменить. А, ну да, я забыл а, сохранить а, в этом командном блоке получается команду ТП. Сейчас я скопирую селектор, да. Так. То есть вот этот вот nbt select item. Копирую его. А, и здесь пишу ТП собака а Ставлю скобочки. А, собака С. Все. Я зачем-то выкинул а, данный лук. Вот он, лук телепортации. И все у нас а, отлично работает. А, надеюсь, вам видеоролик понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в наш дискорд сервер, будет еще очень много интересного. А вы предложите свои идеи для туториалов в комментарии. Всем удачи, всем пока.